Некоторым может показаться, что я не боюсь смерти. Это неправда, боюсь. Но знаете, я боюсь смерти в первую очередь не своей, да точно. Потому что ну, как-то легко я к этому отношусь. Однако я очень сильно переживаю и волнуюсь по поводу смерти близких мне людей, тех, которых я люблю. Тех, кто в принципе составляет смысл моей жизни, смысл моего существования потому что праздное существование как-то не по мне. Я привык осмыслять, наделять смыслом все то, что делаю, все то, что планирую, и от этого я получаю удовольствие. Когда я вижу радость на лицах моих близких, моих любимых людей, то я получаю радость, может быть, даже в разы большую, чем они. И знаете, я так углубился в размышления по поводу того, что же так тревожит меня, смерти близких, вероятной смерти близких. Тяжелая тема, не хочется о ней говорить, потому что я и так много потерял, и многих потерял. И это оставило свой такой достаточно глубокий отпечаток у меня внутри. Я понял, что я хочу сделать их счастливыми. Я понял, что мне хочется создать для них те, <coughs> те условия, которые заставит их часто улыбаться, заставит их наслаждаться каждым днем, чувствовать, ощущать каждый этот день. И мне кажется, в этом смысл самой жизни, и для меня в том числе. Когда я вижу, что счастливы мои близкие, когда они получают то, что хотят, ну не просто так на них это сваливается, а получают, получают потому, что они знают, что с этим делать. Есть люди, которые просто чего-то хотят, но, но они никогда не задавались, для чего. А когда человек профессионально чем-то владеет и получает лучшее из этого, то это, это, на мой взгляд, наслаждение. И вот я, знаете, стремлюсь, стремлюсь в созидании этого чуда, этого счастья для своих близких. И не знаю, когда... Будет итог, когда я дойду до вот этой вот границы, когда смогу понять, что вот, наконец-то я это сделал. Я задался вопросом, а вот я бегу к счастью, а счастлив ли я сейчас? Может быть, я не замечаю счастья сейчас, сегодня, в эту секунду, потому что все время бегу за ним куда-то вперед. Тороплюсь, трачу силы, энергию, много работаю, ну, не всегда, но все же... Счастлив ли я сейчас? И это тот самый главный вопрос, который я уверен, чтобы не разочаровываться, каждый из нас должен задать себе в эту секунду. Потому что действительно, вполне вероятно, мы бежим за каким-то мифическим счастьем, пытаемся обрести что-то для себя, для своих близких. А на самом деле сегодняшний день и так прекрасен, и им нужно просто насладиться. Далеко не факт, что через годы вообще на протяжении жизни у вас получится обрести то самое мифическое счастье. Поделиться им со своими близкими, если они у вас есть. Потому что я знаю людей одиноких, я знаю сирот, я знаю много разных людей, которые живут только для себя. И для них даже животное, которое они заводят, и оно в последующем живет с ними, оно становится дикоем. Оно дает им... Какие-то странные чувства, которые они до этого не испытывали. Это очень интересно, интересно для анализа. Я вообще люблю все анализировать. Но счастлив ли я сейчас, это важный вопрос, на который вам стоит обратиться.